Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что. Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. все микрофоны. Каждый может сказать, Не, не высказал. Сказал. <связать> Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы слушаете Радио Народная Волна на частоте 14.30М 9910 ФМ на нашем веб-сайте радио нвс.ком, ну и конечно же на нашем YouTube канале также радио НВС. С вами в студии Анатолий Червец. Меня зовут Сергей зацепин Привет. Добрый день. Привет всем друзьям, всем, всем, кто слушает, смотрит нас не только на Чикагщине, но и в далеких странах, в том числе и в Израиле. Ну и в ее области. Но из Израиля очень много слушателей тут у нас на YouTube канале. Всем привет, израилю привет и всем остальным. Ну что начнем наверное, пару вещей местных локальных что называется естественно ну то что э, наши наш мудрый губернатор и вся эта банда демократов постоянно готовят нам преподносят нам какие-то сюрпризы мы об этом говорим постоянно в частности mm -hmm. увеличение в два раза налог на бензин и в полтора раза цену за стикер за стикер да а то есть любят они, любят они нас, любят сильно. Они наши деньги любят. Да, да, да Ну, в кавычках нас любят, я имел в виду. Так вот на этом они не остановились. Репрезентатив uh, зовут ее Камил Лили. Uh -huh. Ну, откуда-то с Вест Сайда ну да они там все обитатели. она такая умная она у нее там куча образования вот что значит аформате action. Угу. потом выходят вот такие репрезентативы и придумывают еще какую-то мульку причем выучилась не за свои деньги вот что а, самое. абсолютно интересное. абсолютно угу. вот за, за деньги налогоплательщиков и решила налогоплательщикам отплатить так сказать по-доброму угу. Значит, она внесла законопроект на обсуждение, который уже в комиссии, в комитете, по-моему, уже рассмотрели этот законопроект. Значит, а, суть этого законопроекта сводится к тому, чтобы запретить водителям автомобилей на заправочных станциях самостоятельно заправлять свои автомобили. То есть сделать обязательным а, так называемых а, gas station attendance. Mm -hmm. То есть люди, которые будут вам заправлять автомобиль не то как вот как было ну, как, как нормально когда приезжаешь на заправку и там у тебя есть выбор либо self-service, либо full service то есть не захотел выходить от машины из машины подъехал на full сервис там дал типов человек он тебя заправил нет запретить вообще заправлять автомобили самостоятельно ну ты знаешь вот я когда сюда приехал да считай 78 79 год ну и так далее по-моему, где-то года до 1982-1983. -го, -го. а, не было выбора. То есть э, были так называемые заправочные теотенденсы. Да? Но это было предоставлено как сервис для э, населения. Просто сервис. То есть это не было проведено в виде закона. Это не было проведено в виде обезаловки. Это просто вот геостейшн. Да, чтобы как бы, заманить своим... к себе тех людей, которые да, не хотят да, выходить да, из машины. Да. Это нормально. Это нормально. Но что повлечет за собой этот закон? То есть, каждая станция должна будет нанять ну там 8-10 колонок значит несколько не в противном случае это будет кошмар с катастрофой потому что mm -hmm. если это один человек представляешь там на каких-то на каком-то бойком перекрестке будет стоять очередь и ждать пока он там всех обслужит ну, да. это повлечет за собой очередное повышение цен на бензин потому что этим людям нужно как-то платить кстати сказать заправочные станции ведь зарабатывают на бензине копейки абсолютно вы знаете, кто зарабатывает больше всех на бензине? Вот эти сволочи, которые налоги поднимают, потому что там основная основная составляющая бензи, стоимости бензина это как раз налоги, угу. потому что сам бензин там может стоить, я не знаю, 80 центов сегодня. Да, пусть народ просто я. на вот эти марки, которые наклеены на заправочных колонках. Вот просто обратите внимание количество марок, которые а каждая марка это акциза, ну по нашим. Да. Да? Значит, там у нас идет штатовский налог, каунти, графство налог, потом э, village налог. Правильно, потому что, когда мы говорим о том, что эти умники подняли нам в два раза налог на бензин, они mm -hmm. в этом же законопроекте прописали, разрешили любой деревне устанавливать свой собственный налог на вот, бензин. Да, и вот посмотрите на, на количество, если вы возьмете даже если это пусть, пусть это будет по 10 процентов да, акции вот эти то есть возьмите стоимость бензина и вот начинайте потихонечку отщеплять по 10 процентов и вы увидите примерно сколько ваш бензин в действительно вам бы стоил если бы эти негодяи не засовывали свои руки по самые локти к вам прошу прощения карман да, понимаешь с этими туда. негодяями все понятно это люди которые поднимаются бесконечно зарплаты обеспечивают себе там пенсии в 50 лет на пенсию пошли живут до 120 и пенсию каждый год там еще индексируют на 3 процента то есть ну эти подонки понятно они нас обворовывают они для этого пришли во власть в политику чтобы нас обворовывать но мне непонятны вот эти дебилы такое количество дебилов просто поражает которые голосуют за этих подонков Mm -hmm. Они их дрючат, а они за них голосуют. Они их дрючат, а они за них голосуют. Ну, это, Ну, собственно, чему удивляться? Школа. У нас ведь система образования чему учит? Школа. Это одно. Ну, и второе. Очередные выборы а, прокурора Кук-Каунти-прокурора. Ким Факс пытается переизбраться. То есть в свое время с помощью Джорджа Сороса, который дал ей 400 тысяч долларов на избирательную кампанию, ее посадили mm -hmm. в это кресло. Боже, я хотел сказать, если бы ее посадили, это было бы Но, действительно кстати, сказать. Лучше. Кстати сказать, специальный прокурор, который занимался делом Смолета, вроде да. сейчас ему предъявили по новое обвинение, 6, по-моему, обвинений. 6 пунктов обвинений. Да, предъявлено да. сейчас, mm -hmm. и якобы он дальше будет рассматривать деятельность Ким Факс. уже этом, рассматривает. Да, в этом деле. Да. Насколько она. но я боюсь что человек который делал донейшн в ее избирательную кампанию навряд ли э, закроет ее четко как как-то я в этом очень сомневаюсь а, ты знаешь по крайней мере даже я человек не кровожадный даже если ее не закроют тогда ее переизберу не тогда ее переизберут нет, тогда если, ее переизберут. Нет, если ее Посмотри, просто он... уберут из офиса ее не надо закрывать просто и скажет вы не справились мы скажем так и вот на фоне этого скандала На фоне этого, этой глубокой коррупции Чикаго Сан Таймс ее поддерживает ее. То есть, ну, проститутки в медиа, Это, так сказать, э, Серьез, тезис Который то, мы повторяем. повторяем Феликсу дал Доню уже не знаю Сколько времени то есть, люди... Нельзя читать Такие газеты, как Сан... Особенно Сан Таймс Ну и Трибюн тоже поэтому Кстати, а вот на Фейсбуке а, на, на В Ютубе комментарии она думает, что она увеличивает рабочие места. Ну, наверное, в каком-то смысле да, но при этом они увеличивают себе возможность обложить эти рабочие места налогом. Налогом это с одной стороны. Конечно. А с другой стороны, если это будет обязаловка на всех заправочных, я думаю, количество этих аттенденс будет интересно для профсоюза. То, их, то есть их юнизируют. Они обязательно сделают профсоюз, и обязательно эти деньги пойдут на избирательную кампанию, Прицкеров, Шмицкеров, Медиганов, Шмедиганов. Как называется наш штат? Ты еще помнишь, да? Типа Вот куда вот этих всех сеншюрей? Куда их девать? Ты думаешь? Вот тебе рабочие места, ребята, будьте добры, вы хотите здесь жить, пойдите поработайте, заплатите налоги, станьте порядочными налогоплательщиками. Вот и все. В общем, штат у нас волшебный на всю голову, и поэтому избирает себе таких удивительных представителей и губернаторов. Mm -hmm. и, и все им не наука. Все им не наука. А на звонки, похоже, есть. Mm -hmm. Добрый попробуем. день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, что... Я был в Орегоне, и там вот точно такая система там, в, в нескольких штатах такое есть да, да, да, да Я знаю несколько штатов, говорят, в Тексасе есть такое Вроде как в некоторых местах, потому что они сигары курят а, Но вообще-то у меня вопрос к вам другой Вы не могли бы рассказать про э, Роджера Стоуна вообще? Вы знаете, как-то я пропустил это мимо своих ушей Что вообще, за что почему, и почему Трамп его до сих пор не помиловал. По okay. Потому что я смотрел, как его во Флориде там арестовывали жутко, там целая военная операция была mm -hmm. совершенно кровавая. Так что, пожалуйста, расскажите, если можете. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Ну что, а, прокуроры, которые вели это дело, предъявили, а, запросили в суде там, от, до 8 лет, по-моему, если да. не память, или до 9 даже лет. Mm -hmm. От 7 до 9 лет. Обвиняется он в том, что он лгал Конгрессу. Обвиняется в том, что он якобы а, свидетелей там пытался как-то да, повлиять, повлиять, повлиять на свидетелей. Ну, да. В чем еще? Ну, у него там тоже, по-моему, 7 пунктов обвинения. Ну, все вот такого плана. но Не... проблема вся в том, вот как раз Алексей это обсуждал в прошлом часе, проблема вся в чем? Если мы будем просить сроки за определенные действия, это должен быть так называемый прецедент. То есть, вот я, например, должен сказать, смотрите, э, например, э, Хиллари Клинтон лгала под присягой, мы ей дали 8 лет. Э, Эндрю Маккейб лгал под присягой, мы ему дали 8 лет. И К вот сейчас... Клэпер ракушки... Клэппер... лгал Конгрессу под да, присягой, да. А Брэннон лгал под присягой. В общем, вся эта шобла, которая затеяла этот государственный переворот, на самом деле все они лгали под присягой. Да. Лгали Конгрессу, лгали ФБР и так далее. И все пока ходят на свободе. И вот если нет этого прецедента в принципе в помине, тогда основываясь на чем прокуроры просят такой срок они что его из пальца высасывают ну обычно говорят как вот э, такое-то деяние э, там вот от такого-то до такого-то нижнего и обычно судья нормальный судья говорит ребят ну, там практически ничего не было. Ну, да, ну, наврал. Скажи, пожалуйста, а судья это та самая, которая посадила Манафорта в да? одиночку? Да, да, да, Тоже да, такая да. активистка обамовская. Да? Да. Это как раз южный дистрикт в Нью-Йорк. В общем... А, там а... сидит серьезная, э, это прокурор, это черный, которая пообещала, что она ляжет к Эсмину, она найдет, нароет всякую ерунду на Трампа, это вот такой особый суд э, в южном округе нью-йорка ну ну вот а, значит генеральный прокурор вмешался в это дело mm -hmm. сказал ребят что тут какая-то нестыковочка получается mm -hmm. и четыре прокурора которые были на этом деле и один из них кстати был в банде мюллера mm -hmm. подали в отставку ушли с этого кейса бабы с воздуха были легче да и тут сразу демократ, у демократов произошел взрыв мозга хотя в свое время... Ну, ну, да, начали моз Мозга Я там, там нет, там, про да, ну, ну, там просто произошел Ну почему, взрыв. там есть мозг, там с чайную ложку, но есть. Ну да, башка просто взорвалась, треснула, и все. Все, значит, шумер, шмумер, кобыла Хэрис, значит, кто еще? Блюменталь, в общем, стали писать письма, требовать. Шиф тут заявил, непременно надо срочно расследование провести. В общем, слушание очередные, импичмент объявить. Уоррен тут вписалась. Пока Хонтас mm -hmm. от имени племени ну, <laughs> <да>. <laughs> с, с протестом выступила. В общем требует немедленно казнить пожизненно э, прокурора генерального прокурора Бара. А в то время, когда Обама своих друзей защищал, у них даже бип не произносили. Никто и, и все все нормально. Ну, в общем мы знаем, что э, демократам можно все. Но Барри был велло, but unless you're в общем вот такая каникель сейчас они будут опять скандалить шуметь визжать стерить, биться головой об стену требовать кровь голову бара думаю что ничего из этого не выйдет ну конгресс будет шиф с недлером с этим ушлепком пингвин как вы называют, пингвин с этим пингвином. шиф с этим пингвином возможно теперь переключится на расследование не, они долго... а, они еще Они еще должны расследовать, почему он уволил Винмана. Ага. Все да, возмутились да, да. как вот это это будет обязательно. Как это так, как это так. Да. винман уволил. Ну, ну то что Обама там поувольнял половину аппарата и всех судей сразу. Это почему-то никого-то не интересовало. Да, ну слушай, он же демократ. Ну да, добрый день, вы в эфире. Добрый день. Мы, вы появились на экране на YouTube. Рад вас приветствовать. Взаимно. Так, такой вопрос, гипотетически, наверное, на него нет ответа. Получается так, что по, по любой программе, любого демократа, который идет на президент, особенно Сандерс, это фактически через несколько лет равно оккупации Соединенных Штатов, что я оккупирую или Северная Корея. Mm. Потому как неизбежно социализм, там концлагеря и все прочее. Uh -huh. И что это допускается? Вот смотрите, они <свят> ходят по всей стране микрофоны и агитируют за это, и никто им, но не скажет. Юр, я вам скажу такую вещь. Вы... В Америке есть пословица. А тот, кто кричит громче всех, тот птенец, который кричит громче всех, тот получает первую пищу. То есть, а что им остается сегодня делать? Мы, мы не задумываемся над этим, но именно потому, что они кричат, поэтому создается такая картина, как будто они везде. А вы посмотрите внимательно за голосованием, за выборами. Вот это очень важная картина. Смотрите. Это действительно очень важно. То есть, фактически вот все те которые кричали мы самые выборочные как сказать потенциально избираемый избираемый народ вот мы его там наклоним и так далее и где они сегодня уже нигде тот же эндрю енг тот же майк беннет вот это кобыла хэрис вот этот кори букер и так далее то есть вы поймите постепенно отторгается вот это левая теории, поэтому я бы на вашем месте сегодня так не переживал. Плюс, дай бог, если у нас еще четыре года Трампа, а там народ, может быть, за это время поумнит и еще изберут кого-то. Да Ты не думаешь? А я Значит, думаю. А вот смотри, вот что показал опрос. Ой, Сереж. Ну я знаю что опрос а накануне... показывал что байден номер не, не. Один. но вот это удивительно похоже половина стороны все-таки заражено трамп-дерейджмент синдром просто mm -hmm. просто фантастическая цифра когда опрашивали вот тех кто в Бахае и в не опрашивали какая проблема что так сказать является главным мотивом в их голосовании mm -hmm. 85 процентов опрошенных сказали избавиться от трампа кто делал вопрос секундочку а лишь на третьем месте стоял вопрос а представлять интересы избирателей то есть люди им нас им наплевать на свои ну да. на интересы избирателей на свои собственные интересы им главное чтобы избавиться от трампа но это ли не признак психического заболевания признак но вопрос опять же кто проводил, кто проводил вопрос согласен. и среди кого вот же самое интересное если я сегодня зайду э, где-нибудь там в районе 85 и Сысеру и спрошу у вот этого чернокожего населения ребята вы хотите, чтобы у вас начальником полиции был белый или черный? Понятно. Как ты думаешь, что тебе ответят? Вот и все. Понятно. По поводу Никемшира на сегодняшний день, ну как бы считается лидером Берни Сендерс, хотя на самом деле у него делегатов пока меньше, чем у Бутыджиджа. Да. Потому что у Берни там 21, у Пита 23, у Клабучар неожиданно 8 делегатов выскочило вдруг, но при этом посыл был такой угу. я могу побить трампа самое главное вот такой лозунг и они на нее клюнули Потому что 85 процентов мечтают о том главное чтобы не было травм пускай да. нахрен жизнь покатится под откос пускай мы будем в нищете в дерьме все что угодно но лишь бы трампа да, да, да, 85 процентов да. это же уму непостижимо этому и причем это опять же это люди которые пользуются теми льготами которые трамп же им и преподнес. абсолютно вот о чем а самый главный соперник э -э трампа из-за которого начался импичмент, потому что он на него дерт накопал. Получил 7 делегатов. Да. И вот рассуждая о том, что же нас ждет в будущем, я не знаю, смогут ли все вот эти лидеры, которые на сегодня пять человек там. А послушай, а другой опрос показал, что а, Сендерс и Блумберг угу. опережают, ну впереди планеты. Всей. То есть, как бы а, сравнивая с а, Трампом, у Сендерса 51 процент, у Блумберга 51 процент, у Трампа 44 процента. Ну 54%. это да, это у нас. Так, они, так и Байден на 7 пунктов, пред... Но, Но, придя пятым в своей же партии, он, он опережает Трампа Трамп на 7, 7 пунктов. Ну Но... это напоминает мне опрос общественного мнения перед э, выборами Клинтон и Трампа. Добрый день, вы в эфире. Да, Анатолий, это, это Юрий. Да, да, да. Мой вопрос был не в том, что кто за кого, сколько, сколько сколько голосов, за кого, mm -hmm. а почему допускается такая антигосударственная, абсолютно антигосударственная демагогия. Mm -hmm. Я понял. Демократия. Во Демок... Да, демократия. Неужели нельзя пресечь это? Нет. это? нельзя пресечь, потому что это и есть демократия. То есть, каждый имеет право налево. Но это демократия погибнет в результате. Это другой это разговор. На самом деле, все демократии да, рано или поздно да, умирают. Да, поэтому да. у нас, да. к, слову, к счастью, пока еще не чистая демократия, не полная демократия, а конституционная республика, что позволяет уже 200 лет существовать и быть самой-самой-самой. А насчет тех, которые, кстати рассчитывает на то что Клобачар просто взрывает все как говорится опросы ребята вы вспомните только одно если вы смотрели если вы помните слушание по поводу судьи кевина вы вспомните ее поведение как сенатора вот на этих слушаниях и у вас быстренько появится такое чувство отторжения не только от нее, а вообще от всего того, что с ней было связано. Это та негодяйка, которая посмела задать вопрос дядю Кевину: а вы пьете вообще? Да, да. Вот думайте. Меня поправили. Я говорился, сказал ахай, а на самом деле Айва, конечно же. Спасибо большое. Спасибо. А говорился вместо серьезно. Знаешь, это приятно. То есть нас действительно с слушают. Слушают, да. Так, ну что, сделаем перерыв, потом вернемся к выборам и к заманилкам, которые раздают кандидаты от Демократической партии. Какие они заблюкухи придумывают, что ну они да. обещают и что это на самом деле. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». И вот тут интересная статья в таунхолл. Автор Марина Медвин. Кстати, там есть еще одна статья э, что случилось в деле роджера стона не успел ее прочитать но заголовок такой про проси китариал мискондакция с defense то есть э, адвокат сказали что это был mm -hmm. ошибки прокурора mm -hmm. так вот она пишет о том как социализм возвращается или находит свою почву в америке вот тут вольный перевод давида гуревича и он пишет как бы Умная женщина объясняет Берни как политического педофила. Если есть время, прочитайте целиком. Итак, Берни говорит молодежи, что если они за него проголосуют, он их закидает халявой. Он как бы стоит перед автобусом без окон и заманивает детей войти внутрь, а там их ждет гора печенюшек, пишет Марина Медвин. В детстве меня учили не доверять тем, кто обещает утопию. Если тебе обещают что-то бесплатно, скажи спасибо, но я не могу себе этого позволить. Но нынче детей этому не учат. Нынешние дети растут завернутые в полиэтиленовую пленку, и не дают открывать что-то самостоятельно, учиться на ошибках и понимать реальность. Они вырастают в условиях зависимости от власти. Миллениалы выросли в ожидании халявы, не усвоив трудовой этики и личной ответственности, и не развив в себе Драйв преуспеть независимо от других Они страшатся идеей автономии и свободы Социализм вписывается в их ожидания Если тебя кругом обслуживают нянечки, почему бы тебе не избрать няню государства Которое будет продолжать ухаживать за тобой после наступления совершеннолетия Вернемся к старикану, который обещает нам конфеты в автобусе Меня учили не доверять таким, потому что когда я играл на улице, мамы там не было «Я э, не выросла завернутая в полиэтилен, я ходила куда хотела, я принимала решения, я делала ошибки, но по дороге я научилась понимать мир лучше, чем современная молодежь. Так что, когда старый Берни приглашает меня в свой автобус, я отворачиваюсь. Халявы нет, кто-то платит. Когда мне что-то предлагают, он хочет что-то взамен. Современные дети не уважают таких поборников капитализма, как Маргарет Тэтчер, которую я обожала с детства». Они преклоняются перед Че Геварой, Берни знает это, поэтому он и обещает бесплатная медицина, бесплатная трава, бесплатный вуз, отменить студенческие долги. Отменить студенческие долги. Современная молодежь не научилась понимать последствия его предложений, и они не знают, что Чи Че сделал с людьми. Школа не научила миллениалов, что социализм – это деление богатства, а капитализм – его приумножение. Наша система образования преподнесла Берни это поколение на блюдечке с голубой марксистской каемочкой. Ну, в общем, в общем. Абсолют, ну, Абсолютно uh. правильно, но ты знаешь, Сережа, я тебе скажу, вот нельзя огульно обвинять millennials вот во всем том, что происходит э, с, вот, с этим феномен, феноменом Берни Сандерс. Почему? Смотри. Очень многие миллениалс, вот в том числе, допустим, мой старший сын, 88-го года, это человек, который, э, он хочет жить хорошо, красиво, он ни на кого не рассчитывает. Ну, опять же, ну, Безу... он рассчитывает на своих Без, родителей. Безус... Which is fine. Безусловно. Он, он работает, он понимает, что к чему. Теперь, millennials, которые идут в колледж и выбирает себе абсолютно идиотские, никчемные, ни никому не нужные профессии, и потом они за, эти, за это обучение не могут заплатить, вот кого нужно обвинять. Это даже, я не знаю, это нужно обвинять их или их родителей, но неужели башка не работает в том, что если ты пойдешь изучать какие-нибудь там германо-французские языки 18-го столетия то вряд ли ты в сегодняшнем мире найдешь высокооплачиваемую работу. И поэтому, когда они выходят из колледжа, они, как говорится, проспали 4 года своей жизни в классах и потом вдруг очнулись, их выплюнула вот эта система, а теперь им приходится жить в бейсменте у своих родителей и не зарабатывать ни копейки, в лучшем случае работать не по специальности. Вот на кого это рассчитано. Так может быть начинать как-то воспитывать молодежь, а не э, жаловаться на то, что Берни Сендерс забирает их умы. Может быть, как-то... Вот комментарии ну, интересные. Если бы этим детям преподавали историю построения социализма в СССР без прикрас, и не щадя их детскую психику, они бы получили хорошую прививку от этой заманчивой заразы. Что тоже правда, а что абсолютно. тоже проблема, потому что профессура, красная профессура, у -у -у. а у нас в колледжах красная, 99% красная профессура, и они-то им рассказывают сказки. Но твоему сыну сказки, старшему я имею в виду, <связываю> ему же сказки не рассказывали, ему рассказывали те же сказки. Но они же на него не подействовали. Ты знаешь, я все время вспоминаю этого психолога из Израиля, который сказал, что люди склонны придерживаться левой идеологии и правой, у них мозги работают по-другому. У, у одних работают два полушария, у других только одно, которое не в состоянии. То есть ты понимаешь, когда из одной и той же школы, из одного и того же класса выходят люди, с разными представлениями о реальности mm -hmm. о мире о, ми о мироздании очевидно что ты что может быть и какой в какой-то процесс заложен в организме очевидно вот смотри, я смотрел опрос вот таких вот милленнилс да по поводу Берни сандерс стоит здоровый лоб с бородой бороду он себе отрастил да? ну, лет я так думаю где-то в районе 28 29 и у него спрашивают, за кого вы будете голосовать? Он говорит, я буду голосовать за Барни Сандерс. Почему? Ну, бесплатная tuition в колледже. Теперь, почему в этой, вот на этой же волне не задать ему вопрос? А как ты думаешь, кто за это должен заплатить? Откуда возьмется бесплатное образование? Правительство. Он даже не понимает, что у правительства вот. нет. Он, он не понимает этого. Так вот именно потому, что эти вопросы не задаются и эти вопросы не затрагиваются, вот такие дебилы вырастают. Сейчас Берни про Берни говорим. Я вспоминаю Берни там в его первой гонке, когда он с Хиллари Клинтон бился за номинацию. И она миллионер, миллионер когда он воевал с миллионерами, миллиардерами и говорил, что их не должно существовать, то сейчас он слово миллионер опустил. Ну, да. Да. Вот я думаю, после того, как его кинули на праймерис в, прош... в 2016 -м -м году, году да. его Демократическая партия с Хиллари Клинтон кинули на праймерис, но потом они его, правда, дали отступный. И Берни стал <связывающие> миллионером. Теперь он сказал, что он не говорит, что миллионеров не должно быть. Он говорит, что миллиардеры, как класс, должны быть уничтожены. Вот я думаю, после того, как Демократическая партия, мы сейчас порассуждаем, что у них может быть в итоге, что получится. Но теоретически я рассуждаю, после того, как они кинут Берни в очередной раз, и Блумберг даст ему отступного миллиард. Вот с, с кем тогда? Мы? Все против, против кого тогда будет? А деться? зачем? Он устроился до конца своей жизни <с плюс <с дети <с плюс внуки. И находятся люди, которые ему верят. Маша Си чернякова вот эта, которая она голосовала, она с гордостью заявляет о том, что она голосовала за Берни. Это идиотская теория о инком inequality. Mm -hmm. Вот мне хотелось спросить: Маш, ты же работаешь, вот которая голосовала за Берни? Ну, демократы сейчас все об этом говорят. Неравенство. В доходах. Ну, ре реально, хоть бы один вот она получила образование, ну, неважно, получил, не получил, там любой человек. Послушай, ре она... ре реально, кто-то может а сказать, что да, действительно, доходы, так сказать, давайте сделаем равные доходы. Uh -huh. а равные доходы для всех. Давайте сделаем. Вот то, что предложил Майкл Блумберг, давайте каждому 22 доллара в час минимум вэйдж. И все будут на одной волне. <смех> <Ты другого>. Представляешь, <смех> вот, вот все стали получать. То есть о чем, они, о, о чем они мечтают, вообще, о чем они говорят? Как можно себе. У меня даже вот, вот, честно в голове не укладывается. Ну то, да. есть, то есть, вот э, нейрохирург uh -huh. и, скажем, санитарка в госпитале должны получать одинаковую зарплату. Да. Вот тогда да. будет социализм вот тогда будет ро ро ровно все ровно а ровно ну то есть они же говорят что вот неравномерно это сереженька хоть... я извиняюсь а сколько получал зубной врач в союзе а -а 40 лет тому назад сколько вот у меня есть один знакомый э дантист который склонен голосовать за левых которому трамп сильно не нравится ну пусть он подумает он вот, может вот, быть на 70 долларов в месяц вот как-то мне... проживет ну, я думаю может, он тихоря себе думает: да ладно бог с ним социализм я поставлю там у себя в подвале кресло и буду потихонечку золотые я думаю печатный стану золотые коронки как в советском союзе моя покойная степ-мам была зубным врачом в союзе работала на пол на полторы ставки потому что Одна ставка – это 70 рублей просто в поликлинике, и еще полставки – это удаление в поликлинике в той же, но чисто удаление. Вот зубной врач получал 100 рублей в месяц. Вот ты мне объясни, наши зубные врачи здесь согласны? А 100 рублей в месяц по союзовским ценам на тот момент – это была зарплата какого-нибудь, ну скажем, слесаря на заводе. Вот представляешь, слесарь на заводе и зубной врач получает одинаково. Теперь вопрос к зубному врачу здесь. Вы согласны пройдя колледж, вот, пройдя в dental school, пройдя специ специализацию. Вы согласны получать столько же, сколько получает, допустим, сварщик на заводе? Ну, в общем, они мечтают о равенстве доходов. Я, я не понимаю, как это на практике может быть. Может, они считают, что сварщик должен получать там 250-300 тысяч? Может, в, в этом отношении равенство доходов? В общем, доходов? идиотизм полный. Так, да. осталось у нас не так много времени. На самом деле, минут чуть меньше 15 минут. Поэтому, если будут вопросы, пожалуйста, звоните 847-400-5200. Теперь давай порассуждаем, что ждет. Ну, смотри. Единственный, кто сейчас как бы в лидерах, у yeah. кого есть возможность реально продолжить выборы, это Барни. У него есть деньги, остальных денег нет. У Байдена mm. денег нет. Нет. 9 миллионов на У, все у него все. денег нет. У Барни есть деньги. Я не думаю, что сейчас Байдену кто-то будет давать деньги. Это сбитый летчик. но ну, по крайней мере, подождут, пока пройдут Саут каролина Ну и, и там, на самом деле, он рассчитывал на Саут Каролайна, на афроамериканцев, которые в 50% да. поддерживали, в половину уже, уже рейтинга, да. вот процентов осталось. Да. И дальше идет, по-моему, похоже, тоже так. Сбитый летчик. Да. Значит, у них реально остается, как бы, Бутеджич, у которого, ты помнишь, среди доноров были миллиардеры, которые теоретически мож, могут дать ему денег. Но для этого сейчас партия... Ты, знаешь, у меня такое впечатление, что выборы определяются не, не теми людьми, которые приходят, голосуют, там, отдают, в кокусах э, принимают участие, а внутри партии, у них там раздрай такой, они не Конечно. знают, что им делать. Они никак не могут допустить Берни, потому что ну, это катастрофа. Причем для демократической партии это катастрофа при любом раскладе. Ну, мы-то знаем, что Берни не сможет одолеть Трампа, но даже если предположить, что Берни одолел Трампа, для них это катастрофа. Конечно. Так вот, а что делать дальше? И остается два варианта. Бутедич и Майкл Блумберг, угу. у которого как у дурака Фанников денег который уже скупил партию да но он потратил 330 миллионов ещё. и его до сих пор 9 процентов всего голосов а куда же а, уже дальше а он еще не принимал участие как бы вот еще как бы это ну а правда денег потратил Денег потратил, 000. или они с ним договорятся, чтобы он финансировал, хотя он пообещал, говорит, даже если я не буду номинантом, я буду финансировать демократов. Байдена. Они, может, ну, не знаю, насчет Байден. А кого он будет финансировать? Может, они все-таки начнут будто чиджи толкать? Вот сейчас, если не ладен на кокосах, хотя там навряд ли. Давай, ты смотрел последние дебаты, вот в этом... В Ньюхемшир. Смотрел последние дебаты. Ты видел эту сцену, где Буричич после окончания дебатов пошел целоваться со своим мужем. Вот ты себе представляешь, если он его тянет на дебат, если он ему не может сказать: Послушай, Вася, я тебя обожаю во все дыры. Но останься дома хотя бы на моих дебатах. Нет, он его тянет на сцену и начинает его целовать. Ты себе представляешь эту сцену Трамп, дебаты Трампа, и будучи час его нужен. Нужу? Вот тебе и все, вот тебе будучи. Так что, ну, тогда я вообще не понимаю, а, ну поэтому они и бесятся, вариантов поэтому они нет. знают. Нет. Нет, нет, вариантов нет. Они понимают, что они проиграли так или иначе. Нет. То, с... Ну да, то, что они белый дом не видают, как своих ушей, это как бы для них. Значит, у них есть единственное... Это, опять же, я... Давай людей послушаем. Давай попробуем. <смех> Может, Добрый идеи. день, вы в эфире. Э, здравствуйте. Здравствуйте. Я вообще не понимаю, паники вообще никто не должно быть. Кто бы из этих сумасшедших демократов там не победил, Трамп разорвет его на куски просто. Какая разница? <смех> ну, это... Ну, мы об этом же и говорим. Нет. <смех> я вам скажу, какая разница для меня лично. Потому что каждый из этих, э, ну, скажем, кандидатов, да, и имеет свои особенности я просто сижу и предвкушаю дебаты между трампом и каждым из этих кандидатов значит трамп уже всем дал э, именно клички до да, погоняла и вот я себе представляю допустим тот же будучи да э, в разговоре с трампом значит ну буквально этажа это мат в три шага это шаха это детский мат называется Поэтому мне просто интересно, как это все будет выглядеть. Но вот я все равно остаюсь при своих, что они вытащат Блумберга при одном обещании того, что он будет туда эти свои фантики забрасывать в казну Демпартии. Чтобы попытаться отобрать, и сохранить Конгресс и, и отобрать, отобрать Сенат. Сенат. Да. Это да. Вот, Но ну, об этом я тоже говорил. Это, по-моему, единственная ну, такая достижимая цель Более у демократов. Милинной. Добрый день. Вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы знаете, мне кажется, что вот та идея Сергея, это ближе к истине, что они все придут без единого лидера и э, э, ну, съезд будет решать. Это да. И вы выплывет, как вы говорите, мадам в своем белом одеянии и сядет на белого коня. Ну это... так, это уже для смеха, но я не знаю кто будет э, назначен. Но назначать будет Центральный комитет, конечно. Да, это но да. я вам скажу, мадам, опять же, вряд ли, почему? Потому что ну, она, но только... она два раза проиграла. Да, ну, это ну, ей да, придется смысла. выпить очень много вина, чтобы как-то не реагировать. А вот, кстати, насчет Мишель Обамы, ты заметил. Ой, не бог. Не да, не нет, нет, нет <свят> она не пойдет по одной простой причине. Смотрите, Байден обделался со всех сторон, и там же замешан Обама. Вряд ли я думаю, при таком раскладе сегодняшнем Мишел потянется. Добрый день, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. А вам не кажется, что а, просто Блумберг, выживший из ума миллиардер, который он просто выжил из ума и его разводят на фантики, как вы говорите? Да? Это вы, он, я, Понимаю, я не думаю, что он, он выживший из ума, он его просто. Вы вспомните, он был республиканцем, потом независимым, потом демократом, потом снова демократом, потом... Ну, в общем, у, у человека крыша едет даже по этим вопросам. Ну, он просто неопределившийся. Ну, послушайте, у него хватило ума, чтобы купить законодательное собрание Нью-Йорка и выкупить себе третий срок в нарушение Конституции, законов и так далее. Выкупил себе третий срок. Вы совершенно правы во всем в этом. Но в данный момент у него э, шарики за ролики зашли потому что а бросать такие деньги в общем то его надо было подвинуть. что ему плохо было без этого ну, 60 миллиардов долларов денег он, их сосчитать невозможно да? поэтому он может так сказать выйти на публику, это при том что красавица. вы не забывайте он же не сидит на этих 60 миллиардах да то есть это. он каждый день зарабатывает столько сколько брони надеется получить от своих доноров хотя бы в месяц. Поэтому... Да. Спасибо, Спасибо за ваш донор. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Голдерак, он, конечно, не выжил, Зима, просто он во всей наигрался игры, а теперь ему хочется еще эту партию разыграть. Ну да. да. Вот. А по поводу вот всеобщего оглупления, это, вот, я могу вам сказать свое мнение. В принципе, сколько существует человечества, вот, сколько тысяч лет, в принципе, 95% это стадо, на самом деле. И mm -hmm. управляют эти пять лидеров, лидер, лидерские э, личности, пять процентов, на самом деле. Вот если посмотреть всю историю человека, Ну да, это психология человека, абсолютно. Да, это... Ничего это не меняет. Ну, а то, что красные профессоры допустили, ну допустили. Это поколение потребительское, оно инфантильное. Да. Ну что, что тут сделаешь? Ну, ну несчастье такое. Ну да, их растят как, ну вот такие парниковые... Ну, овощи. когда потребительское поколение слишком э, благоденствует, на этом цивилизации заканчиваются все. Да? К сожалению. Только здесь что-то очень быстро всего-то 10 лишних лет. Ну, здесь быстро, потому что есть такие, как Кассия Кортес, такие, как э, допустили, вернее, их власти илихану ну, а, ну, рели... ну а второй еще то, темп, темп развития цивилизации сейчас конечно слишком высокий поэтому все быстро получается да? а, лозунг, а лозунг земли фермерам а, всем рабочим заводы это тоже на все времена ну да спасибо спасибо большое ну и в оставшиеся минуты хочу напомнить что у каждого из вас есть возможность посадить дерево вот те из вас кто пользуется фейсбуком на моей страничке я сделал такой пост а Еврейский национальный фонд, а, пожалуйста, там есть линк, где вы можете зайти и выбрать, во-первых, парк, в котором бы вы хотели посадить дерево, там перечислить 18 шекелей, там стоит символическая плата за дерево. Mm -hmm. Так что, если хотите посадить дерево, ну, те, кто не может поехать в Израиль и сделать это саморучно, так сказать, своими руками, можете сделать это через интернет вам пришлют сертификат о том, что вы посадили дерево. Мне посчастливилось посадить дерево и получить сертификат. Вот. Это напоминание, потому что я помню, спрашивали меня, каким образом, как это можно сделать, тем более, что недавно прошел праздник Тубишват. Очень много народу откликнулось, стали, стали отправлять деньги, сажать деревья. Ну и второе, продолжается голосование, регистрация во Всемирную Сианинскую организацию и голосование за делегатов на 38 конгресс тоже на моей страничке есть линк пожалуйста просто кликните и вот тут ко мне вчера заходили люди которые у которых почему-то не получалось самостоятельно это сделать я помог все получилось зарегистрировались просто когда когда регистрируетесь вы должны получить на свой email который вы записали в регистрацию специальный пин-код введете пин-код они вас оприходуют что вы зарегистрировались после этого вы э, 750 платите ну, с карточкой и опять у вас попросят ввести специальный код личный который вам опять уже пришлют это будет другой код то есть вы получаете два кода как бы два действия получается сначала регистрация а потом голосование и <coughs> for american Forum for israel это э, организация которая представляет русскоговорящие евреи с америки так что, 12 номер, под номером 12, если есть желание, я думаю, что у всех должно быть желание поучаствовать в этом. Ну, во-первых, поддержать 750 невеликие деньги, поддержать Всемирную Сионистскую Организацию, во-вторых, дать возможность людям, которые действительно душой болеют за Израиль и за то, что происходит в Израиле, не лево-радикалам, которые нередко представляют реформистские синагоги. А, вы знаете, что большинство русскоязычных евреев, все-таки придерживаются консервативных взглядов и искренне болеют за Израиль. Итак, на моей страничке Facebook ну, я еще попробую расширить где-то на другие странички, чтобы оно пошло. Всем спасибо! Будьте Всем здоровы!